что должник рассчитался полностью с долгом – Сёма. Чтобы вашу примирительную процедуру в последующем не признали недействительной, вам нужно правильно составить текст мирового соглашения. Для этого вы обращаетесь к юристу. Вам нужно будет составить проект документа и направить его в суд на рассмотрение. В мировом соглашении можете прописать условия о полном или частичном прощении долга. Обязательно укажите, что истец отказывается от требований не в силу дарения или попытки избежать уплаты сопутствующих расходов по делу, а с целью аннулирования долга. Далее суд рассматривает, все ли условия в вашем документе были соблюдены и соответствует ли это правовым нормам, не противоречит ли это интересам других лиц. Затем выносится решение удовлетворить ходатайство или отказать в нем. Друзья,